Вообще, это просто охереть. Развал башки. Развал башки, я такого не видел. Это, вот честно, я не говорю о том, что стройка, не стройка, это лучший объект, который я вообще видел за время, которое я занимаюсь недвижимостью. Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трепьев. и изначально я планировал это видео сделать продолжением того, когда мы с вами ехали из Судака в Ялту, где у нас была тусовка и все остальное, но сегодня мы будем смотреть с вами действительно очень крутой проект, который, ну, как бы хочется выделить в отдельное видео. И сегодня мы с вами будем смотреть апартаментный комплекс Дипломат, который действительно очень крутой, и это один из эталонов, наверное, качества постройки, соотношения цены, качества расположения и всего-всего находится он в Ялте. И вот мы сейчас с вами сначала посмотрим набережную Ялты днем, потому что вчера мы как бы этого не сделали. А после этого двинемся на сам дипломат. Мы с вами вышли на набережную Ялты. Она действительно прекрасная, и она отличается от всех набережных, которые вообще есть в Краснодарском крае, и, может быть, даже в Крыму. Она очень крутая, очень классная, она очень атмосферная. И здесь огромное количество людей, и они все приятные, такие классные. Я, в принципе, в прошлом видео говорил, что Ялта это как Питер у моря, потому что здесь очень много музыкантов, очень много приятных людей. Они все такие разные, все такие классные со своими видением. Идем, возьмем с вами кофеечек. Я знаю, что он там вот делают. Штрудель с яблоком тоже взят. Сажусь и наблюдаю вот за атмосферой, которая происходит вокруг меня. Видите? как Ялта? Мне очень понравилось. Да? Очень душевное местечко. Да, можно покушать. Особенно бар, да, вчера был душевный? Бар, блин, это что-то незабываемое. Наверное, я в, любой, в любом разговоре с ребятами буду вспоминать именно этот факт, нет больше каких-то примеров. Быстренько перекусываем и двигаем на Дипломат. Дипломат действительно потрясающее место, вам прям понравится. Едем с вами по вот этой замечательной зеленой дороге к резиденции Дипломат. И сегодня нам повезло с погодой, потому что мы увидим с вами панорамные виды. В прошлый раз, год назад, мы снимали видео, и нас накрыл туман. В этот раз ни одного облачка, а с дипломатами действительно открываются очень крутые виды. самое главное, что место пропитано историей, что здесь огромное количество дворцов, которое построено было при Царской Руси, и это пригород Ялты. Ехали мы с учетом всех пробок 17 минут, то есть, в принципе, если без пробок, то это, конечно же, будет сильно быстрее. И сейчас мы с вами окажемся на комплексе. И вы прям кайфанете, потому что по соотношению цена-качество, расположение, виды, инфраструктура, это, наверное, один из лучших, может быть, комплексов на Черноморском побережье. Он реально прекрасен. Он действительно потрясающий. Вообще, сама по себе архитектура, уединенное место, и здесь собирается очень хороший На контингент право, людей. Да, право. вот туда наверх. Просто оцените, как он выглядит из окна автомобиля. Ну и, конечно, сейчас мы это все посмотрим с вами вживую, гораздо ближе. Посмотрим бассейны, здесь... Ты говоришь, открылся ресторан, да, еще? Да, Блин. мы сейчас, я надеюсь, что мы зайдем в ресторан, я надеюсь, что мы подробно зайдем, изучим спортзал еще раз, тренажерный зал, спа, вот это все, и людям он очень понравится. Но мне он очень, на самом деле, нравится. И мы его с вами сравним с Сочи просто. Что мы получаем с вами в Сочи и что мы можем получить здесь, в Ялте, примерно в таком же расположении к центру города. Наш руководитель, Виктор, очень скептически изначально относился к поездке в Ялту и в дипломат, Говорил, ну что вы там, чем вы меня будете удивить Сейчас мы, значит, просто его отпускаем а Потом в конце, как мы уже посмотрим с вами весь дипломат Спросим у Виктора его мнение Спросим соотношение цена-качество С сравнением с Сочи, потому что ты как бы хорошо понимаешь Толян, кстати, тоже здесь не был ни разу Да, и вот, значит, нам ребята потом поделятся с нами эмоциями Потому что у нас эмоции после первого посещения были действительно глобальные мы долго не могли отсюда уйти, вот как вот мы снимали недавно дом в этом госте. Mm -hmm. Тоже словили дзен. И здесь мы вот посмотрим с вами, как будет выглядеть. Очень интересное их мнение. Вы заметили, как тихо? Здесь, по сути, санатории, виллы, как вот Артем уже вам сказал, приятное озеленение, и никто левый сюда попасть не может. То есть, если вы захотите заехать сюда в гости, то вы должны будете попросить, чтобы вас включили в список охраны, скинете номер машины, да, что-то не фотку, и только тогда вас... Такие виды открываются у нас просто с территории. Здесь находится бассейн на обслуживании, то есть он пока еще не заполнен. Мы с вами находимся на территории дипломата. Она действительно большая, хорошая, очень круто укомплектована. Про бассейн мы с вами уже поговорили. Здесь, значит, есть еще вот такой. И есть еще бассейн у нас э, крытый, это на тот случай не погоды, И есть еще один бассейн возле вот этого корпуса, Пока мы идем, кайфаните от самой архитектуры, как это все реализовано. Очень тихое место, очень правильные соседи, очень правильные виды и прям атмосфера. Вот бассейн, про который я вам говорил. Давайте теперь сходим сюда, потому что здесь у нас будет спа, здесь будет сауна, здесь будет у нас тренажерный зал и еще здесь есть ресторанчик. Сейчас вы это все увидите. А потом мы с вами пойдем посмотрим, как это все выглядит внутри. Там будет прям хорошо. Давайте разбираться, что вы получаете по цене за квадратный метр сильно дешевле, чем в Сочи. Это внутренний спа-центр и фитнес-центр. И что вообще здесь есть. Значит, здесь мы с вами проходим и видим вот такой вот предбанничек. Это сама по себе русская баня. Сейчас мы это с вами посмотрим. Я вот еще включу фонарик. И смотрите, как это происходит. Это баня номер один. Здесь значит у нас такой декор. И отсюда можно облиться Далее мы проходим с вами через зону бассейна И в нем конечно еще сейчас идут ремонтные работы Но это тот самый крытый бассейн, про который я вам говорил Для непогоды Он большой, то есть можно плавать, тренироваться И по-моему здесь еще есть противоток Да, вот он, пожалуйста, тренировочки вам обеспечены Идем дальше И видим по ходу движения с Джакузи Вот такое оно то есть на несколько человек welcome здесь мы с вами видим финскую сауну она большая хорошего размера купель здесь мы с вами видим хамам тоже большой мыльный массаж и теперь через вот эту дверь мы с вами пройдем фитнес сам центр то есть вы понимаете да платите четыре раза меньше чем в сочи и получаете четыре раза больше инфраструктуры чем там как оно вам и это только начало ресторан детская площадка спортивная площадка корпус 12 нам в ресторан здесь его летняя терраса и сам по себе вот он. ресторан сам по себе представлен не только рестораном здесь есть бар бильярд и сам по себе ресторан на 120 посадочных мест пока что но будет сокращаться то есть ребята хотят именно вот в этой зоне добавить фортепиано. И здесь действительно очень так приятно все выглядит. Ну, террасу, с которой мы с вами заходили. Посадочные места. Здесь очень приятно попиливать винишко. И есть еще одна вот такая терраса с видом на бассейн, на ялту, на зелень, на все, что хотите. И я еще раз напомню, что это в 4 раза дешевле, чем в Сочи. Супер длинка в Ялте. А вот теперь погнали смотреть. Апартаменты. Места общего пользования, значит, выглядят вот так. Здесь всего 4 апартамента. Раз, два, три этого. И четверка, куда мы сейчас с вами идем. Два лифта, спускаются они в парковку. И здесь, ну, можно даже теннисный стол поставить при желании и с соседом играть. Конечно, никто этого делать не будет, но, тем не менее, можно. Сначала мы покажем вам, как это все планируется, а потом пройдем по пустым планировкам. Потому что ребята все это сдают изначально с кухней. То есть все это будет уже установлено, но мебели здесь не будет. Мы, в принципе, снимали уже эти апартаменты, я уже про это вам говорил, но давайте просто посмотрим, насколько здесь человеческие планировки. Они действительно большие, и мы сразу с вами зашли в огромную кухню-гостиную. То есть здесь вам просто показан формат ремонта, как это можно сделать, как это можно распланировать. То есть мы с вами не обращаем на стиль ремонта, потому что кому-то он, конечно, может не понравиться. Смотрим с вами просто на функционал. Сразу заходим, и абсолютно в каждом апартаменте установлена хорошая кухня. Здесь уже есть техника. Посудомоечные машины, то есть все сразу уже готовое есть. И еще и холодильничек, по-моему, тоже идет сразу в придачу. Кухня большая, можно нарезать, приготовить, похоронить, в общем, все, что хотите сделать. Хорошего размера столовая сама по себе. То есть можно, конечно, стол передвинуть вот туда. Зону, например, просмотра телека или там софу, вот эту вот сдвинуть на эту стену. И там телевизор повесить, что-то такое сделать. И огромный кайф, что здесь сразу в апартаменте... Сделано две больших спальни, причем они две мастер спальни без разницы от расположения, как они выглядят. Здесь мы заходим в правую часть, у нас вот такого размера сама спальное место. Здесь у нас место сделано под гардероб, то есть вещи вы храните и собственный санузел с ванной. А вот в той стороне у нас вместо ванной идет душевая, но абсолютно такой же функционал. Большая вот такая спальня. Здесь санузел и гардеробная. И выйдем сейчас с вами еще на балкон. Просто посмотрим террасу, а потом мы с вами пойдем смотреть именно видовые апартаменты. То есть терраса, как вы понимаете, большая. А на ее части еще вот здесь вот монтируется кондиционер. То есть на фасадах он не висит. Ты здесь не был никогда. Впечатление. Вот первое, мы еще даже не пошли сейчас смотреть виды, какие открываются. Виды просто пушка. Ты сейчас это все увидишь. Как площадь, как планировка. Хорошо, я понял. А, ты тоже здесь не был еще никогда. Ты здесь впервые. Виды еще не видел. Как площадь, как планировка? Вообще, и ты, кстати, заметил, что это паркет настоящий? Да. Что это сразу все сдается с ремонтом. Без мебели просто и все. Но с кухней. Как предложение? Ну, мне нравится. Может быть, я старею, но вот сейчас на этом примере я оценил ремонт, и мне почему-то даже захотелось здесь приобрести апартамент. И ты понимаешь, что эта стоимость квадратного метра такая же, как в жилом комплексе «Фрукты»? Абсолютно понимаю. Но здесь я даже не привязываюсь к стоимости квадратного метра. Там сделали ремонт, не сделали ремонт. Я могу много с чем сравнить, и я вижу, что подобной локации в Сочи нет. С такими рядовыми характеристиками, с такими площадями и с таким отношением к стройке. Ну, этим все сказано. Я реально удивлен очень сильно. Ну, много слышал, но сейчас прям подтвердилось это все. Мы сейчас еще пойдем с вами смотреть виды. Говорить. Почему я ничего сразу не сказал, потому что, ну, в общем, сюда стоит только зайти и купить. И не ориентироваться ни на квадратные метры, ни на цену. То есть она адекватная вообще, то есть по всем статьям. Ну, если, конечно, мы сравниваем с Москвой, с Питером, с Сочи. Очень круто, я прям зашел такой, кухня, кухня уже готова, кухня с техникой остается, слушай, ну хай. Вот мы э, с вами не так давно снимали пентхаус в центре Сочи, в микрорайоне Светлана. 90 квадратных метров он там был, э, с дизайнерским ремонтом, вы это видео на канале, возможно, видели. Я просто вам сразу, наверное, скажу, что вот такая вот большая площадь, 134 метра, стоит 47 миллионов с бассейнами, с приватной территорией, с охраной, с санаториями поблизости да. и так далее. Но здесь есть и дешевле предложение. Это просто мы сразу с вами зашли в большую, чтобы вы понимали разницу. 134 вместо 90, 47 вместо 50 в Сочи. Инфраструктура, ну просто пушка. Пойдемте смотреть другие альтернативные площади. Начнем с больших, потом покажем маленькие. Маленькие по цене просто пушка вообще. То есть это реально достойнейшая альтернатива Сочи. Вы сейчас в этом во всем убедитесь. Еще один шоурум, сразу чтобы вы понимали, это 75 квадратных метров. А конкретно такой шоу-рум для двоих вообще. То есть больше вы сюда никого не захотите селить. Здесь у вас зона просмотра телевизора. Большая плазма сюда спокойно размещается. Обеденная зона, выход на балкон. Кухни уже изначально установлены. То есть здесь она вот такого формата и большого размера. Вот такая спальня. Спальня точно так же идет с гардеробом вот такого размера. И здесь еще у нас санузел. Можно, в принципе, точно так же поставить туда в ванную. Но ну, здесь стоит у нас душевая. Как бы вся вообще техника, то есть санузел уже а, будет как бы укомплектованный. И минимальная цена на сегодняшний день, Артем, прошу от тебя, 20, скажи. От 26700. Это будет от четвертого этажа. И виды здесь, виды здесь, конечно, на обратную территорию. На зелень. Ну, как бы территория выглядит так же хорошо и замечательно. Ну, и вот так значит, все это изначально сдается вам в эксплуатировании. Мы только что с вами смотрели абсолютно идентичную площадь, только она уже была обставлена. Вот, в принципе, про что я вам говорил: что изначально уже установлена кухня, а дальше вы доукомплектовываете все это как хотите. Здесь точно такие же спальни абсолютно не одинаковые, но вы здесь укомплектовываете своими кроватями и просто оцените, в каком месте мы вообще находимся. Огромное обилие зельны, видно, значит, у нас набережную Ялты, видно вообще, в принципе, Ялту, и здесь вы, я думаю, можете оценить соседство. Вот там вот находится у нас дворец. Пойдемте выйдем теперь с вами, сначала пройдем в спальню номер два, а потом уже с вами посмотрим виды с балконов, оценим с вами территорию. Отличие на самом деле вот этих двух спален только в том, что здесь стоит ванна, там душевая Больше как бы отличий практически нет никаких Размер, я думаю, вы понимаете, что он такой же И вот значит у нас ребята, которые кайфуют на 19-метровом балконе С видом на сам по себе дипломат Бассейн, который мы с вами смотрели, он находится сейчас на реставрации Есть еще один, есть еще один крытый, там находится фитнес-зал Но сама по себе картинка она действительно потрясающая. Если мы с вами говорим про стоимость именно этого апартамента, то это 75 миллионов рублей. А вот через холл там находится еще один апартамент. Оттуда, кстати, тоже открывается хороший вид, но он акционный. И, по сути, находимся мы на том же самом этаже. Он имеет ту же самую площадь, но только стоит он на 10 миллионов дешевле. Мы не будем с вами заострять внимание на этих спальнях, потому что он абсолютно одинаковый. Вид открывается вот такой. Только это стоит уже 65. И здесь ребята вам укажут полную стоимость в договоре. В принципе, если сильно заморочиться, можно, конечно, попросить, чтобы они э, подали заявки на ипотеку, потому что, в принципе, как бы запросов не было особо. Но есть расстрочки. Расстрочки даются на год. 50% первоначальный взнос равными платежами на полгода без процентной рассрочка, а если хочется на год, то следующие полгода ну, это 12% годовых и только на большие площади 66, и только на большие. 66 квадратов в рассрочку, ну там то есть, будет быть, да. в течение месяца, просто нужно оплатить и все. Ну я думаю, что люди, которые присматриваются к такому объекту они понимают, что как бы, это того стоит поэтому тут придется играть по условиям застройщика потому что ну реально альтернативы, как бы такой но вот я, честно, даже в голове вспомнить не могу. Просто в Сочи альтернатива будет стоить 2 миллиона за квадрат. Здесь мы с вами видим цену от 312 тысяч за квадрат. Опять же, если мы с вами будем сравнивать точно такого же класса недвижимость в Сочи, то мы увидим с вами цену по сути 4 от, раза дороже. Ну, от миллиона за квадрат. Ну, где-то примерно, да, может, и дороже. Но как бы такого соседства, это, кстати, санаторий э, управления делами президента. Возможно, они никогда не покрасят здесь крышу. Я Но надеюсь. Это вообще точно. Ну, каким видом на море на зелень храм еще вот стоит пожалуйста да. то здесь а, реально очень тихое место это огромный отзари. плюс проход к морю у них есть свой проход к морю как раз через санаторий вот я просто сейчас не помню, санаторий Нижний Рианда называется. Да, вот он есть? С, да, вот у них есть свой сервитут прохода к морю и свой вот получается частный санаторский пляж. Многих из вас наверняка еще интересует стоимость обслуживания всего этого. 100 рублей за квадратный метр без, без учета 100%. балкона. Балкон за 19 квадратов, то есть мы сейчас с вами стоим в площади 134 метра. Минус 19 у нас получается 113 квадратных метров и... Получается, 11 300 вы будете платить ежемесячно за обслуживание. За такой огромный телефон, где есть три бассейна, спа, ресторан, парковки, ландшафт, охрана, да, охрана, собственный пляж. Собственный пляж. Ну, в общем, по сочинским меркам, ну, как бы это ни звучало, думал как бы это сущие копейки, по большому счету. Абсолютно согласен. Идем дальше. Это не все. Здесь еще есть подземная парковка. Выглядит она вот так. В принципе, ее можно снимать в аренду, но лучше всего, конечно, купить. Стоит она на сегодняшний день 6 миллионов рублей. И рассматривать целесообразность ее покупки это сугубо ваше личное дело. Хотите, покупайте. Стоит 6. Просто приезжайте в Ялту, у вас здесь стоит своя машина. И вы уже тут передвигаетесь как хотите. То есть, именно эту недвижимость стоит рассматривать как летнюю резиденцию. Я считаю так. Поэтому тут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 Это круто Ты можешь не сдерживать эмоции Я запикую все это это е... Замечательный фронтальный апартамент Он также двухкомнатный Только по площади он чуть меньше 133,1 квадратный метр Здесь у него больше терраса 22 квадратных метра Но это на самом деле не важно Просто посмотрите какие виды отсюда открываются Во-первых, приятная архитектура самого дипломата про тот же бассейн, который реконструирует. Обилие зелени, обилие моря, горы. Все, что хотите, короче, отсюда видно. То есть здесь вот прям поставить стол, налить себе винишко и сидеть, вот смотреть далее. Еще вот можно подзорную трубу сюда поставить на стоечке и смотреть там за кораблями, за Ялтой. То есть хорошие виды открываются. И как вы видите, здесь все то же самое. Во-первых, я не помню, говорил вам, что это настоящий паркет. Кухня уже установлена. И здесь вы уже планируете все на свой вкус. Кстати, гардеробки здесь отличаются. То есть здесь она больше, чем в предыдущих апартаментах. Такой же площади. Санузлы у нас выглядят вот так. Они, кстати, тоже чуть-чуть побольше. Ну и спальни, на удивление, тоже больше, хотя апартамент сам по себе меньше. А меньше он за счет именно вот этой зоны, потому что она, на ну, квадратов, наверное, на 7 меньше, чем в предыдущем. Там просто вытянутая такая была большая. Здесь мы с вами видим чуть поменьше, но этого вполне достаточно. Еще одна спальня, значит такая, гардеробная, зеркальная и санузел также с душевой кабиной. А, вот эти апартаменты, конкретно в котором я сейчас стою, стоят 72 миллиона рублей. И мы находимся на шестом этаже. Вон котерок, смотрите, какой проплывает. А если мы говорим с вами по минимальной цене, то это 52 миллиона рублей. И если вы пересчитаете это все в стоимость квадратного метра, то вы поймете, что это опять же сильно дешевле, чем... Сочи. А как бы объект вообще на уровне. Ну и вот такого формата площади мы с вами можем встретить здесь самые недорогие апартаменты. Это 66 квадратных метров. Кухня, как вы видите, укомплектована. Здесь ее там что-то переделывают, доделывают. В общем, это кухня столовая. Виктор у нас просто фетишист по духовкам, здесь он ее наконец-то нашел, да, просто в предыдущих, если вы обратили внимание, их не было, но их можно, естественно, поставить, в этом нет никакой проблемы Здесь у нас большая именно столовая зона, можно разместить, вот телевизор сюда просится, обеденная зона, все здесь есть Санузел выглядит вот так, хорошего размера, с ванной, не хватает зеркала, повесите говорится сами, либо вам его здесь укомплектуруют. Гардеробочка вот такая и значит в этой стороне у нас расположена э, спальня, прикроватные тумбочки, двуспальная кровать и виды у нас открываются вот такие вот. Пойдемте выйдем на саму террасу, она здесь 11 квадратных метров, выглядит она вот так. И если мы с вами захотим приобрести вот такой вот апартамент, во-первых, мы здесь с вами встретим самую низкую цену за квадратный метр, это 312 тысяч. Сравните Сочи, 312 тысяч. Здесь у вас бассейн, значит, ресторан, вон еще один бассейн, клумбочки, охрана. Ну, в общем, вся инфраструктура для того, чтобы вообще отсюда не выходить. И это дешевле, чем в жилом комплексе фрукты. И это супер элитка в Ялте. Вот, ну как такое может быть? И мне очень интересно, правда, почему он до сих пор еще до конца не продан. Надеюсь, что мы с вами вместе сейчас будем активно его рассматривать, потому что мне он очень нравится. Я привез сюда специально ребят для того, чтобы они смогли вам вообще о нем рассказать, передать свои эмоции. И вот именно поэтому мы здесь и находимся. Но 312 тысяч по сравнению с сочинской недвижкой, где точно такое же вы встретите. Миллион, двести, полтора миллиона за квадратный метр. Здесь это от 312, там, до 600, примерно так. Кайфы, ну, максимальные. 20 миллионов рублей на сегодняшний день это минимальная цена я просто рассуждаю сейчас на тему что почему во фруктах стоит дороже чем здесь Ну не знаем ну, просто так сложился рынок так сложился давайте спрос... расскажу вам 5 фактов про фрукты это Сириус и это комфорт класс 3 я еще не придумал я, попаду, подойдет, скажу. Я просто ребятам сейчас сказал, что мы с вами сюда приехали для того, чтобы вы увидели это все своими глазами и могли продавать это все своими клиентами. Ну, потому что реально многие из наших клиентов э, не обратили на него тогда внимания, когда мы с тобой приезжали сюда э, в прошлый Я раз. Я скажу так, многие из наших клиентов ждут вот такое наполнение за те деньги что продается в Сочи, но они его не находят и приходится им с чем-то мириться. Они вот просто приезжают в ожидании, что будет вот так, даже за там 40-50 миллионов, но там такого не происходит. И они у них непонимание, как бы им приходится объяснять вот почему это стоит, как-то вот как-то доказать это, да, какими-то вот ну и они вот многие прям такие, ну, ну почему, ну хорошо локация, но, ну окей, ну, а, ну и что дальше, а дом вот да вот как он сделан там? что здесь все возражения они ну как бы закрывают Здесь нет того, что вот человек заходит возникает Дорого возникает почему это столько стоит? Да тут даже вопросов такого не может быть. Нет. Ну, реально, это цена комфорт-класса в Москве, комфорт-класса в Питере, может быть бизнес-класс. Ну это супер элитка в Ялте, у моря, собственным пляжем, со всей инфраструктурой там и со всей инфраструктурой здесь. Да. Что еще надо? Может, быть, ресторан зайдем. Мы с вами только что посмотрели резиденцию «Дипломат». Еще раз подытожим, что здесь цена по факту в 4 раза дешевле, чем в Сочи за подобного рода жилье. Это стоит как комфорт-класс. Но при этом это сильно лучше наполнено. По факту в 4 раза дешевле, в 4 раза круче наполнено все по внутрику. Очень приятное соседство. Я вам еще раз напомню, что здесь рядом находится Ливадийский дворец. Или Воронцовский. Я вот их постоянно путаю. Территория абсолютно закрыта, охраняемая. Есть подземные парковки. Я вам просто еще раз это все напоминаю. Беседки, где посидеть, место, где поплавать, место, где позаниматься фитнесом, пообедать, сходить в спа, косметологу. То есть все здесь есть. это стоит по цене комфорт-класса в Москве. Вот вам как бы и вся история. А мы с вами двигаем дальше. Трип наш не заканчивается, и мы двигаем в сторону Севастополя. Но по этому объекту мы действительно ждем ваших заявок, потому что это хорошая альтернатива Сочи. По сути, с той же самой инфраструктуры, только просто сильно дешевле. Так что, господа, ссылочки внизу. Можете поставить видео на паузу и прям позвонить. Наши ребята вас проконсультируют. Посмотрите просто, какие виды вообще открываются здесь. Очень красивая дорога в от Ялты до Севастополя а да, как вам такие виды? А здесь у нас должен быть хороший вид на море но к сожалению глазами то мы увидим. а вы через камеру Дорога очень живописная. Я думаю, те, кто были в Крыму, по ней ездили, они меня поймут. Мы подъезжаем к Балаклаве. Здесь обилие виноградников. На самом деле, вот я бы на старости приобрел бы себе домик. И вот соток, не знаю, там 50, может быть 100, где будет такое долине. Посадил бы там виноградник. Я обязательно обзавелся вертолетом и вертолетной площадкой. И летал бы вот над всеми своими владениями, именно соседскими владениями тоже. По-моему, сколько вот раз я здесь проезжал, ни разу мимо этого магаза не проехал. Сейчас мы здесь затаримся пару ящичками, в общем, крайне рекомендую, просто в магазинах золотая балка очень мало где почему-то продается. Может быть, в вашем регионе она где-то есть, но я ее очень редко где-то встречаю. Сейчас мы запасы по пол. К сожалению, сегодня последний звонок и нам не могут продать, но завтра смогут продать, но мы здесь решили взять дегустационных два сета. Чтобы попробовать новые винишко, которая здесь появилась, которая я в принципе раньше не пробовал. Вообще изначально золотая балка меня влюбила своим брютом. Но здесь тихие вина я у них не пробовал. Поэтому сейчас мы это все зацелим. Шардоне, брют белый, вино нуар брют розовый. После игристого спасибо лис, переходим к тихим винам. Чтобы не напиться, мы взяли значит по 50 мл. Делим с Артемом. Брют розовое зашло. Блюд белое заходит. Сначала нюхаем, вот это глубоко кстати, нюхаем. Потом пьем и чувствуем после вкусе. Вот это мне больше нравится. Да? Вот да. Ну это личное мнение, субъективное и не вкусное. Теперь у нас белое, белое соминьон. Черт, такое... Блин, а Савиньон у них прям в порядке. Очень крутой. Пада. Он, он, он очень крутой, Толян, Ты, я знаю, вообще белые сухие не любишь. Вот Савиньон попробуй. Порядочная. Порядочная да. Можно. Порядочная винишка, да. Он, кстати, недорогой. Типа рублей 700 на стоит. Может 500. Он недорогой здесь. И в магазине его не найти? Магазин? Ну где-то есть, но как бы это проблема реально его найти. Короче, завтра Готов. надо сюда заехать и купить со ящик. Брюта. Ящик. И еще чего-нибудь ящик. Приехали мы вот сюда. Балакласский подземный музейный комплекс. И тут очень забавная ситуация произошла. Там стоят рикши на электрокарах. Говорят, что пешком вы типа в музей не пройдете. По полтинечку надо скинуться с человека и проедете. А здесь, оказывается, вот проходишь 20 метров и есть бесплатный автобус. И вот мы сейчас с вами доедем до музея. Там просто какие-то работы происходят, и поэтому есть сложности с добиранием. В Балаклаве добавился сервис. Если раньше здесь собирались экскурсии, экскурсовод рассказывал все через мегафон, то теперь здесь выдают аудиогиды наушниками. Стоимость экскурсии 700 рублей. Вы заходите через турникет, читаете инструкцию, надеваете наушник и погнали внутрь самого музея. Вообще мы приехали. Ребята, просто здесь не были ни разу. Очень крутой комплекс. И здесь появилась подводная лодка. Они давно ее хотели сюда привезти. И вот меня именно она и сманила. Так что сейчас мы это все посмотрим. Попробуем, как это вообще делается. Такое себе, конечно. Ну вот она. Наконец-то ее привезли и можно спуститься даже в самый низ, посмотреть, как она выглядит снизу. Конечно, сооружение такое прям глобальное. Сейчас мы пойдем с вами посмотрим. Внутренний корпус, это внешний. Ну какая толщина? Да. Здесь, конечно, прям очень все серьезно сделано. И это 50-го года. Она, конечно, гигантская. Ну, это не самая большая, это типа средняя, но она прям внушает. Она была сделана в прошлом веке вообще. В 50-е годы. Это как вообще? Непонятно. Толян, Штат? как тебе? Но это машина просто, это махина, блин. Настолько это все масштабно, я ну, думал немножко они поменьше. Ну да. Она очень большая, В музее да. они реально вложили вот. денег, инсталляции, Всякие очень круто выглядят. Еще звуковые эффекты там всякие, там, как там лодка погружается. Да, да, да. Вот это вот, чтобы ты погрузился максимально в атмосферу и почувствовал вот этот вот, вот ну, и ужас, и страх в любом случае, конечно, вот этой всей истории. Оставили прям лайкос самый жирный музею. Просто он очень четкий. Вот. Я просто здесь был три года назад. Он был совсем другой. Его прямо отрегустрировали и поделиться своими впечатлениями. Я вижу тебя разрывает. Я, я не был три года назад, я не, не имею сравнить. Но вот этот музей, он помогает немножко посмотреть на, ми на мир по-другому, окунуться в ту эпоху, понять какие-то исторические события, проникнуться вот этой вот службой. Да? Ну, мы никак, конечно, не проникнемся, но в целом, ну, это на самом деле, ребята, оно того, стоит. Оно того стоит. и того стоит служит на военном морском плоте нашем, черноморском, не только черноморском, это просто, ну, я не знаю, жизнь. столько выполнять работы и такая огромная ответственность, просто, ну, это, блин, это не недвижку продавать. Есть, Согласен. Это вообще совсем другой уровень, скажем так. И ответственность другая, и дисциплина. Другая ответственность и наказание, ну, совсем другое вообще. Просто. Толян, ты кайфанул? Да, если я просто на мамаеве кругами, то несколько раз и постоянно захватывает дух от масштабности, от величия. Вот здесь первый раз и вот что-то подобное испытал. Очень круто, мне, мне прям понравилось. Ну то есть здесь можно хотя здесь можно и три часа пробыть, если вот прям все читать, прям вот все узлы изучать, там подводные лодки, здесь можно, мне кажется, целый день вот пробыть. Просто у нас, ну, действительно немного времени, но этого даже времени хватило, чтобы, ну, немножко даже задуматься. Да, господа. Сейчас перед вами откроется действительно потрясающий вид. Мы находимся на мысе Фиолент, неподалеку от Севастополя. И здесь вот так. Как вам? Вот, вот. Пушка. Мне очень нравится, да. Такое спокойное море, отвесные скалы. Там вот еще кто-то домики себе построил. Очень, конечно, красиво выглядит. Но здесь много таких смотровых площадок. Где можно кайфовать? Артем говорит, что здесь еще на какой-то смотровой площадке рояль стоит. Да, мы сейчас. Это вот напротив ресторан как раз фиолента. Ну, мы вообще как приехали сюда именно в ресторан. но ну и на смотровые площадки, соответственно, тоже Но это место, оно вот, ну. Здесь вообще, ну по сути, по факту нет ничего И плохая дорога сюда не очень, да, там На какой-то спортивный автомобиль Вы сюда там с трудом доедете Но оно вот именно притягается Ими просто видами И здесь есть частные постройки, частные дома То есть, если рассматривать здесь вот реально Купить себе участок и построить дом вот Ну, вы таких видов не найдете, наверное, нигде Ну, в Сочи точно таких нет Там красивые виды, но Но не такие Да, далеко не такие Камера опять предательски не передаст всей красоты ну, да. но все-таки мы попытаемся вам донести чтобы понимали как бы здесь Высота. высоко виды конечно здесь кайфовый мы приехали сейчас на другую смотровую площадку здесь стоит значит трояль, и мы возле него сейчас значит, что будем делать фоткаться фоткаться фоткаться. фоткаться. А, вот он, да. и кстати там даже свободно прям ну, да. Вот он стоит. А сейчас я сделаем пушечные фоточки. А мы спускаем, вот в общем, для тех, кто активно любит э, двигаться, вот здесь вот есть тропа, вы идете вот так вот по тропе и потихонечку, потихонечку спускаетесь к пляжу. Там чистейшая вода, там вот байдарки есть, они там ну, в сезон работают, может и сейчас работают. Вот и можно будет покататься. Еще, кстати, пойдете вдоль домов частных, вот. там тоже, ну виды там оттуда с этой тропы ничуть не хуже, чем отсюда. Ну идти туда вниз минут 20, а вверх обратно ну, минут 30. Пианино, конечно, раздолбанное. Ну его, да, уже раздолбали. Оно еще и не играет, поди, никак. Пойдем попробуем. Давай сделаем тест-драйв. Половины клавиш нет. О, что-то играло. Что-то нажал. Вот это она, единственная, похожая, которая играет. О, еще есть. Да, они вообще... О. Слушай, ну играют, не одна единственная. О. Хребет похожий на ящерицу, по-моему, вот это вот. Ну вот это вот. Нет? Но, Нет, на крокодильчика такого. Да, он меняет цвета, кстати. Вот когда солнце там двигается разными цветами. мы пешком прям поднимались вот на это. А вот там вот пляж, вот там байдарки, вот, кстати, там люди даже, по Как вы видите, пианино немножечко подраздолбанное. Пойдемте посмотрим с вами, какие виды открывается. самого краешка. Блин, синяя, конечно, гладь моря. Отвесные скалы. Здесь ребята еще поют. Кто-то сидит, просто чилит, кайфует. Закат. Идеальное место, на самом деле, для того, чтобы опустить. Я вот еще помню, мы когда первый раз вообще снимали обзор на Севастополь, в 2017 году мы снимали один из домов, который продавался вон там. На дроне здесь летали. кадры хорошие, есть красивые. И вот отсюда видно вообще в принципе насколько чистая вода. Такая прозрачная. Вот такая атмосфера. Здесь есть ресторан. на да, огромное количество посадочных мест, но. Почему-то внутри не ходит никто. Возможно, не сезон, может быть он на реконструкции находится, или еще что-нибудь. Но как бы здесь есть. Будете здесь, прийти, посмотрите. А я так хотел опять вкусненько здесь покушать. Вкусненько он ну, вкусненько покушать вкусненько. хотел он, На, ты посмотри вкусненько. на него. Получается маленький обломочек. Да. В общем, господа, на этой нотке видео будет закончено. Завтра нас ждет Евпатория. А сегодня вы увидели, как выглядит Ялта, Фиолент, Балаклава. Обязательно поставьте этому видео лайк, расскажите об этом канале своим друзьям. И подпишитесь на наш новостной канал в Телеграме, где мы выгружаем срочные предложения и интересные какие-то старты продаж по недвижимости ссылки будут указаны внизу также если не заинтересовали вас комплексы которые вы сегодня увидели ссылочки для вас указаны внизу вам всех благ хорошего настроения удачи и пока